Итак, мы сейчас будем составлять уравнение перемещений точки Б, деформации точки Б относительно точки А. То есть мы считаем, что точка А неподвижна, но она и является неподвижной по условию задачи. И рассматриваем деформацию точки Б. А потом приравниваем ее к нулю, поскольку она тоже у нас по заданной схеме тоже у нас неподвижна. Значит, начинаем рассчитывать. Вот давайте рассмотрим первую очередь. Ну, точка ZA значит, сила, приложенная в точке А, не оказывает деформации на этот брус, поскольку она не, у нее нету что называется, слева. Мы идем слева направо, значит, слева у нее нет материала бруса. Поэтому первый участок, который мы рассмотрим, это деформация участка. Давайте здесь сохраним вот эти обозначения, то есть А, С, Д, Е, Б значит вот эти точки у нас будут соответственно А, С, середина это Д, Е e и B, середина второй ступени и конец А, С, Д, Е, Б. Итак первое, что мы рассматриваем это, ну давайте вернемся к желтому цвету уже к основному для нас дельта L, А, C. это у нас будет, значит по формуле которую мы э, рассмотрели это будет F1. Здесь у нас сила нормальная. Это F1. Умножить на что? На a 1 И делить на... Материал бруса везде одинаков, поэтому буду писать Е. E. И делить на... Извиняюсь, здесь L1. Ну, LAC, точнее. И здесь у нас площадь поперечного сечения a 1 Вот так вот. Подставляя сюда сразу, что у нас там было по условию задачи. Полтора F умножить на... А. Вот у нас длина участка АС это А. И здесь полтора f И площадь 3А. И материал Е3А. То есть получаем Е на 3А. То есть мы получаем, выпишем числовой коэффициент 1,5 делить на 3 это 1,2. FA делить на ЕА большое. Аналогично рассмотрим. Следующий участок, на котором испытывается деформация. Это участок А. Е, То есть дельта LAE, я напоминаю, сила F2, она растягивает не просто участок CE, она растягивает именно весь участок AE. То есть это принцип независимости действия сил, то есть F1 сила конечно растягивает этот участок, но и F2 растягивает, что Весь участок от точки закрепления от точки А. Поэтому именно так мы записываем ΔАЕ. И здесь она, значит, у нас равна что? Действует сила F2. Она действует, э, на, ну нам удобно разбить вот так вот. Значит, на L AD делить на E 1 плюс LDE. Делить на ea 2. То есть у нас действует значит, вот эта сила F2 растягивает вот эту ступень. Вот с этими характеристиками. И вот эту часть второй ступени, DE, с этими характеристиками. Если мы подставим все здесь, LAD у нас равняется, что 2A, LDEA. Это у нас 3A. А это просто A. То мы получим значит, F2. ЕА ну, e, за скобкой и А маленькая, здесь у нас скобки останется сколько? две третих плюс 1 Теперь и осталось у нас значит, что? Сила ZB, она растягивает весь э, брус АБ, то есть дельта L абсолютно аналогично, то есть теперь действует сила ZB она действует, значит, я напоминаю, что я использую формулу, которую мы вывели, вот, э, ну напомнил, точнее, вам в конце прошлого фрагмента, вот эту формулу, то есть э, я ее здесь и применяю, вот везде вот здесь, это эта формула, если вы смотрите не сначала, вот посмотрите конец предыдущего фрагмента, значит, здесь у нас, соответственно, тоже будет LAD делить на EA1 плюс л DB делить на EA2. Заменяя здесь это будет что? 2А, это 2А. Это 3А. Это просто А. Выносим за скобку, что будет теперь? ZBA. Делить на EA. И здесь скобки останется. Здесь у нас что? Стоит? 2 третьих, а здесь просто 2. То есть 2 третих плюс 2. Подставляя это все в наше уравнение второе, мы что получим? Мы получим здесь следующее. Давайте посмотрим. f умножить на а, f умножить на а. Извиняюсь, здесь я f2, забыл, что у нас f2, вот, 2,5. Поэтому это просто будет 2,5 f. То, что мы здесь получим, соответственно, ну, общий множитель FA делить на EA. И здесь у нас получится, что от первого слагаемого одна вторая, а здесь у нас будет два с половиной умножить плюс два с половиной умножить, ну две третьих плюс 1 это 5 третьих, плюс и третье слагаем. Мы с третью деформацию, то есть деформацию всего бруса от силы ZB тоже учитываем. Она будет равняться, значит, плюс ZB умножить на А делить на e_a И здесь 2 третьих плюс 2, это будет 8 третьих, равняется нулю. Вот, собственно говоря, мы получили два уравнения с двумя неизвестными. ZA, ZB и ZB. Здесь у нас второго неизвестного нет. Вот два уравнения, два неизвестных. ZA и ZB. Теперь мы можем решить эту статически неопределимую задачу. Теперь она уже у нас решается с помощью вот этого уравнения перемещений. Но прежде чем приступить дальше к решению, мы можем сократить общие множители слева и справа, поскольку у нас справа стоит 0. Значит здесь вот это все убираем и мы получаем вот такую системку уравнений. Давайте подставим сразу все сюда. Что будет? Значит ZA плюс ZB Подставляю данные. ZA плюс ZB плюс 1,5 плюс 2,5 F это 4F равняется 0. Первое уравнение. И от второго уравнения у нас что остается? Давайте мы посчитаем. Здесь 2,5 на 5 это будет э, сколько у нас? 12,5 3. 12,5 3 здесь и здесь 2. 25 и 3 это будет. 28 шестых. Значит, здесь будет у нас 28 шестых F. То есть, 28... Ну, давайте с неизвестно вообще начнем. 8 третьих ZB. То есть, у нас будет уравнение 8 третьих ZB. Вот отсюда мы его... Плюс, мы только что вычислили, значит... 28 шестых F равняется нулю. Вот наша... Система, которая решается элементарно. Из этого уравнения мы сразу находим, что zb равняется, значит умножаем на 2, это будет значит минус 28f делить на, вот это мы умножаем на 2, это будет 16, шестерку там сносим, сокращаем, то есть это будет минус 28,16, но ну, на четверку сокращаем, это 7, это 4, то есть минус 7 четвертых, f И отсюда, соответственно, z a. Подставляем сюда, это что будет? Минус 4 f минус... Э, минус, значит, что у нас тут будет? z a минус zb минус минус 7 четвертых f. Это 16 будет, значит, это с плюсом, это будет э, минус 9 минус 9 четвертых f. Вот мы решили нашу задачу, мы определили, э, определили наши реакции, модули их равны 7 четвертых f и 9 четвертых f. Направления мы с обоими направлениями не угадали, потому что знак минус, то есть направлены они э, влево на нашем чертеже против положительного направления оси z. Мы можем проверить это решение и здесь ну вот длины участков даны тоже длины деформации участков то есть вот ответ ответ у нас почему-то не совпадают 9 четвертых и 7 четвертых Ну если провести проверку это здесь опечатка скорее всего здесь у нас правильно это если мы прибавляем